Он ну, добрый у вас? Здравствуйте. Старший сержант полиции Павлеша. Я витаю вас. С чем? С чем вы меня витаете? Вы прошуете правила дорожного движения. Вы меня всем витаете? Да. Нет, я вас витаю в нас в области. Да. И что я порушу? Суцильная разметка. Суцильная смуга. 1-1. Дорожная разметка. А что самое я порушу? Что вы на дорожные разметке? сильно смога обгон транспортного засобу что, запрещено? Ну, да. Запрещено делать обгон на разметке 1.1? Ну, да. Хорошо. У? Хорошо. А в каких случаях разрешено? Я В каких случаях разрешено? Еще транспортный засоб рухается 20-30 км. Ну, так что же произошло в этом случае? Як что произошло? Ну, я спрашиваю вас, что в этом случае произошло? Ну, вы сделали объект, Да. Але мы рахуем, что он не рухался. Хорошо, Значит, давайте тогда будем рахувати вместе. Давайте. На основании чего вы так рахуете? Потому что мы ехали за угу. скоростью 40-50 км. Отлично, это можно увидеть у вас на спидометре. Так точно. Будем идти смотреть. Не, да, нас куда Ну как это? Ну как-то ж надо смотреть. Не, мы точно не побачим, ни я, не вы. Почему? Ну а как тогда? Ну вот есть моя скорость, есть ваша скорость. Может, может, вы двигали чуть быстрее, я чуть медленнее. Вы меня догоняли или вы ехали со мной на одной скорости? Не, мы догоняли. Догоняли. Значит, вы ехали быстрее, чем я, правильно? Да. Правильно. Значит, вы ехали 50, я соответственно ехал меньше, правильно? И соответственно я с меньшей скоростью обгонял машину, правильно? Тогда что же я нарушил? Тогда получается, что вы не порушили. Тогда получается, что вы нарушили. На перекрестке обгоняйте через сплошную. У вас ничего не случилось. На перик... Может, у вас На перекрестке. У меня а не ничего не случилось. Не дело в том, что я не обгонял. Дело в том, что я объезжал транспортное Коротко, средство, это. которое двигалось меньше 30 км в час. Почему? А потому что так говорят правила, что. Транспортное если... средство вообще повернуло налево на перекрестке, если. Не-не-не-не, да, ну да, хорошо, да. ладно, давайте не будем спорить, вы просто принесете, я посмотрю, что я сделала на 2 секунды раньше. Вы бы были виновником ДТП, понимаете? А если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была а бы мы за не Так я вам понимаете? сейчас тоже не говорю. Мы вам сейчас говорим, мы сейчас за суть Я, я, я что-то нарушил. Так точно. Будьте любезны, ознакомьте меня с правонарушением, я ознакомлю вас со своими документами. Вы предъявите документы. Я водитель. не против. Для того, чтобы предъявить документы, я хочу видеть основания. Пока я вижу только ваши слова. Вы Абсолютно пожалуйста. верно. Так вот я хочу выполнить именно закон. Водителя. Да, я хочу выполнить именно законные требования, а для этого мне надо увидеть. Я говорю, что у меня вот в машине три человека сидят, три человека сидят, я три свидетеля, которые могут подтвердить, я что я в принципе на перекрестке никого не обгонял. Да, я объезжал транспортное средство, когда спускался с горы. Мы да, это было Разметку пересеклись Я пересек. Сплошную линию. Здравствуйте. У вас регистратор. Посмотрите. А у вас где регистратор? Несите, посмотрим у нас ваш. Идет запись с посту. Будьте любезны. Кого? Давайте посмотрим. <связать> не, вам интересно, понимаете. Пройдите и посмотрите. Можно я отстегнусь? Ради Бога, это Можешь? ваша безопасность. Слушайте, инспектор. Жмет я... ремень, можете отстегнуться. Так -то. я тогда этот отстегну. А, да я сюда без ремня. Если вы, да. если вы... Инспектор, несите, посмотрим, протокол составим и я поеду. Потому что. А вот. у, меня, у меня есть только один вариант. Сейчас а вы... у меня нет это самое, Я не хочу на вас протокол составлять. А, я... а не хотите? Все, я не обязательно тогда... протокол составлять. Я спрашиваю, можно вашу точку. Смотрите, Смотрите, суть какая. Вы несете здесь, несете здесь службу свою. Следите ну, за надзором дорожного движения. Остановили меня. Хотите э, инфимировать? Я ничего от вас не хочу. Я хочу, чтобы вы полезли. А, вы, вы же, же ничего не хотите? Смысле, И документы. Я от вас не ничего хотел. не хотел. Документы, документы вы, вы, пожалуйста, предъявляйте. Таких... Законность Закажите свою законность управления данным транспортным средством. Межайте с Богом, я да? Я вам должен доказать? Конечно. Ну, вы а, сейчас какие... едете, понимаете, каких... вот. В каких случаях доказывается законность? В случаях, у нас есть 12 причин остановок, правильно? Для того, чтобы вам нарушение посмотреть... Нарушение правила дорожного движения. Я нарушил. Одна из причин для остановки. Да, вы нарушили. Да, пока я только да. вижу ваши нарушения. Понимаете, нарушение это уже будет устанавливать в суде. Суд, вы суд, докажете суд. свою невиновность, правильно или нет? Я должен доказать свою невиновность? Да. А как же презумпция невиновности? Не понял. Этого никто не понимает. Я говорю, как же презумпция невиновности? У нас, в нашей стране, любой человек изначально он невиновный. И для того, чтобы его винить, вы, инспектор должны доказать его виновность, а не я в суде должен свою невиновность доказывать. Это бред. Вы такой, понимаете, вот вы такой правильный сейчас человек, пытаетесь показать себя правильным законом. Вы за 200 метров от поста ГАИ пересекаете сплошную линию. Я это... это отрицал? Я это отрицал? Нет, так а зачем это делать? Подождите. Так я вам объяснил. А нас... зачем вы провоцируете? Дайте Подождите. правила дорожного движения. Подождите секунду. А у меня есть свои. Зачем вы провоцируете? Подождите. То, то есть, постар, вы знаете, инспектор, -то вы, -то вы, хотите, вы хотите сказать? Я ничего не хочу вам сказать. Да нет, вы хотите я сказать. Вас хочу спросить, а я понимаете? хотите ответ услышать? Хотите ответ услышать? Если вы считаете провокации, соблюдение правил дорожного движения, тогда да, я провоцирую. Как я вам... А я вам объяснил, как то. Пересечение сплошное – Да, я пересек. Да, Какие... Во всех случаях это нарушение? В смысле? Во всех случаях. Э... Нет, не во всех. Я вам сказал, ну, когда... почему я, сплошную, по по да, да. я пересек. Вы пересекаете сплошное, которое Абсолютно верно. Я пересек сплошное, почему. Вы уже Впереди... сами себе противоречите. Инспектор. вы хотите услышать ответ? либо вам без разницы? я уже слышу ваши ответы, Дай правила у меня. Можете хватит жрать. Дай правила, У меня в этом, я ему просил пять раз. Я вам объясняю, что я пересек э, да, сплошную линию, э, потому что впереди меня было транспортное средство, которое двигалось меньше 30 км в час. Вы не ошибаетесь. Нет вам правило. без документов даже. Да у меня в спинке. Мы сейчас нету. с вами почитаем правила и узнаем. Да не Где надо что? Очень плохо, чтобы вы, вы или занятия прогуливаете, либо вы на них спите одно из двух. Да? Ну как так? Вы сказали, что нельзя пересекать сплошную линию. Согласно ПДД Здесь нельзя, да. Здесь нельзя. А что значит здесь нельзя? Здесь какая-то особая сплошная линия, она особой жирности. Нет. В правилах четко да, написано. Нет. Сплошную линию можно пересекать в случае, если впереди двигается транспортное средство меньше 30 км в час. Найдете mm -hmm. Поищите. Я говорю о не пересечении, я говорю об объезде транспортного ну, средства. Поищите, поищите, я его объезжал. Поищите, поищите. Ну, значит, ты можешь найти? Нет, правил. Ну, у меня в этом. Ну, ну что он три раза посмотрел, там нету. Не, тут нет открой на планшитель лежайте нет. дома там посмотрите не, не, не, откроете не, не, не. правила не инспектор. найдете и почитайте примите заявление от меня инспектор инспектор